набрал еще осталось тогор чуть больше Набрать тут все я... позже я уже немножко не при... ходить на шпиль, смотреть как говорится все давайте крупная и уже очень созревшая это же такой темно-вешневый все высеяно собирать ее довольно сложно вот именно в таких местах потому что мох мешает он вот собирается постоянно нет прям просто ты еще карлик выберешь здесь так вот таким образом получается собирать ну ягоды очень хорошие она там крупная и очень спелая Видите видишь сейчас наверное у меня вообще не слышно Постало смешку собрать и ехать домой. Сегодня буду собирать вот эту ягоду. Все конец сентября. Все уже листья практически опали. Покажу, как где пожелтевшие стоят. В основном уже все падает. Думаю, через неделю уже все будет без листьев. Желтая будет только земля. Так вот, эта ягода очень полезная. Во время, время войны. Обязали жителей собирать по ведру, приносить ягоды по инком, что там очень много витаминов, поцалована, на военные оценки. Ну, вот тоже я, не только я, многие собирают. Я делаю из нее сок, просто набираю ее, ставлю ведро с водой, туда высыпаю, Значит, наоборот, насыпаю ведро ягоду, наливаю воды и на балкон. Зимой через мясорубку прокручиваю ягоду и выжимаю через марлю. Получается очень такой концентрированный вкусный полезный сок. И по утрам пью, помогает снижать давление она. якобы да много витамина С в ней. И жмык. Потом можно заварить чай. Тоже мочегонная и хорошее воздействие на почки проявляет. Вот собираюсь собрать два ведра. Такой. Ее Её... некоторые собирают, я знаю. У меня кума собирает постоянно. Она очень много собирает она донор она говорит что восстанавливает кровь не. или как это называется короче помогает ей еще раз посмотрите дошел до места где отметку поставил на навигатор я видел очень много вороники но тут ее кто-то уже позгрел вообще то и собирает но кто-то все равно собирает и стороны не я один в описании к этому видео будет полезные свойства вороники выложены. Так, на всякий случай, чем надо, может тоже кто-то захочет, кого заинтересует это ягода. Потом будет видео еще, как я делаю сок. Как я ставлю на хранение, как делаю сок, это все покажу. Вот, а так меня что-то они удивили. Все собрали. Придется идти немножко подальше. Я думаю, соберу все равно. Лес большой. Смотрите, какая красота. Вот деревья вот Полностью, полностью без листья. А я просто раньше думал, что здесь люди собирают. Обычно прихожу к этого места. Тут ничего, кроме вороники-то не растет. Но они тут ковыряются, ковыряются.